Если они не примотали его. Да. Ой, да? Упаковано сегодня 11 число. Срок реализации? 12 часов по no. То есть до 11 числа. Время мы не считаем, не смотрим. Да даже если время, то уже вечер. И это. Смотри вообще. Видишь, даты изготовления нету. Просто упаковано. Uh -huh. Будем И заменить здесь нету даже срока а, годности. Видишь? No. Ни нарезки, ни целиковая колбаса. Это по 29-му федеральному закону, на кажется, это вот. Э? Да. Сегодня да. отдали. А можно пользу посмотреть? Когда ее выложили? Выложили? Да. Выложили? да. Но она еще твердая. Мы у вас не спрашиваем, когда это, теплая надо или нет, когда вы ее э, изго, вы изготовлены, сюда, да? когда. А когда была готова-то? Можно докираж, но меня не нужно снимать. А у вас снимают? Я, не снимаю. А что, Я не снимаю. А что Я не снимаю ее. Я не снимаю. Можно курицу посмотреть, где вот Уважаемый продавец, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот сюда. Продавец, подойдите, пожалуйста, в свой отдел. Какая была изготовлена? Это Сережа, а завтра человек, Не записано. Mm -hmm. Можно <вот> <там> посмотреть? Да, <вот> понял. Вас Сергей вроде зовут, да? Да. <вот> <вот> <вот> <вот> Отлично. Так, это у нас курд-гриль, да, правильно? Да. <вот> <вот> Ну, Время. Утром все, было. все утром. Вы знаете, что при температуре, а это горячие столы находится очень несомненно. Да. А температура у вас, да. а температура да. у вас там 40, 40 градусов. 40 градусов, да. Надо? Она уже испорчена. 3 часа годности. Да. Я передам грич. Нет, 3. давайте, давайте ее все мы сюда. Мы завернем, запакуем и берем. И сами руководство передадим. Да. Давайте, по которой я сняла. Она в сроках. И то, что ее можно. И у них такая тенденция, типа, если один чек, значит один товар. Ой, точнее, наоборот, если 14 чеков, значит, по ну, турниру э, 14 чеков и что-то там слышно, снимаешь, то получается э, акцию не действует. И строго по категории только с одного чека. Вот у них такая политика. вы не имеете никакого права лично менять. Я не снимаю. Уберите камеру. Я не снимаю. Заходите тогда. Девушка, Я не снимаю. градусов. Она С 9 утра было сегодня приготовить. Я вам просто говорю, как деятели, которые занимаются на протяжении 10 лет, которые думают, что выдают заказчик товар, обмазывают ее вот и да. возьмите кушку целиком, да и возьмите и дома, с... и дома, за, и дома запеките ее да, вот, в духовке. А вот ты, это кто заместитель, да, директор? Она, она, она заместитель да. директора магазина Перекресток. Здравствуйте. А как вас зовут? Кристина. Кристина, очень приятно. Меня зовут Кирилл. А, ну, в принципе, уже вот продавец подошел. мы знакомы. Во-первых, у вас хамское э, обслуживание продавцов. Это раз. Вот эта вот женщина. Прошу ей сделать выговор, для того, чтобы она не убегала от своих покупателей. Хорошо. Я ее кричал два раза на весь магазин. Уважаемый продавец, подойдите в свой отдел, для того, чтобы нас обслужить. Она убежала. Знаете, да, что за это 238-я УК РФ? Плюс сегодня было два сыра приобретено, ну, опять же, по разным чекам. И вот сырочек пока вчера что приходили? Да. Просто а мне не сделали. А вы выбирали деньги тоже, чтобы -то -то не планировали? А вы будете возвращать? Конечно. Я за этим пришла сюда. И mm -hmm. плюс, естественно, по акции, как в прошлый раз, по аналогу товара, что, в принципе, мне вчера не сделали. Была женщина со своими досутками Лиана забыла лежала да, да. а у меня в магазине с 10 до полтретьего mm -hmm. я потратила свои деньги на такси тысячу рублей поехала домой и для сегодня приехала сюда чтобы просто вернуть свои деньги и украсы квапсу все ну и соответственно снять вот просрочные продукты которые у вас ну, да, поняла, сейчас да, на это для это сегодняшний это день это они реализуются вы же старше до этого отдела. Я старше был, да. Вообще, как бы, вот эти. Если... Я понимаю, что там не написано, поэтому... Здесь сотрудник работает до 4. И, соответственно, он, перед четырьмя все это сделал. Другой раз, говорю, что он сегодня... Ну, Я видите, раз, мы говорю, же у вас увидели это... правильно за сегодняшнее число, что у вас они были приготовлены в девятом да. часов. Он... сегодня первый день у нас, и поэтому... Он ну, в следующий раз будет повнимательней. Один раз. раз. Завтра ему расскажу, что Один... Один раз накажется, будет другой раз уже повнимательнее. Если честно, даже вот не знаю, с кем разговаривает. Я покупатель. Смотрите. Без приколов. Зовут меня Кирилл. Вы представляете... Представляю я покупателей... Да, Прохороны, не помню. Да, да, да, Нормально. <сёк> Я не посмотрел, я не успел. Все, спасибо вам большое, Сергей. Спасибо вам тоже. Не-не-не, там же по-рубочке, -то, то есть мы не можем прям больше, чем мы на торговале, это, это Вот. Короче, она сказала, что… Ну, это программа на самом Ну, я тоже так Но в том плане, что, я говорю, давайте, как бы, если хотите, может, лучше по наличию мне дать. Надо тогда мне все идут не А я говорю, нет. Будете мне снять? Да. Я все снимаю. А для чего? Да, не то. Я, я хочу разобраться просто. Так вот, вы будете как положительный сотрудник о том, что перекрест такой он... Знаете, не, не все перекрестки вообще, хама да, получаются. Да, давайте я вообще буду вот как будника. Давайте... Давай серьезно, какая-нибудь... Я не могу. Я просто снимаю это по Имеет, имеет, почитайте точно так же, правило. меня, Я пожалую за вас. меня не знаете. Зачем, записал, да? ну, зачем да? вы мне записал, да? Зачем вы мне предпугали, чтобы я купила башкин? Я вам не говорила такая. Защиточная детская. Я сильнее а дружим я не хочу подставлять и дружить. Я а теперь под заявление. Ну, Поставляете? Постановка. Ну, зачем? Зачем? зачем это постановка? Смотрите, если она кассет, кассет МПО, это орушает менеджмента, вы должны. Продавать, благодарить и приглашать гостя. Продавать какой а товар? Подать чистый товар. Меня зовут Кирилл. Кирилл. Кирилл. Кассир-продавец подразумевает, что мой кассир точно да, да, так же работает в, в торговом зале. Кассир да, отвечает все. за выклеску да, товара, так, за просмотрение сроков да, и все, все, и все, все прочее. Поэтому нет, здесь Лариса, я здесь да. когда это она будет, будет в торговом зале... Работать вот тогда она будет продавцом. Сейчас, когда она сидит на кассе, она кассир. Кассир, но она обязана. И она не обязана смотреть сроки годности. Она должна была это сделать до того, как покупатель пришел на кассу. Начала срок реализации а я была десятого на сколько на срок? на два нет больше на 5 дней на 5 дней прослов которые лежат креветки морепродукты, бла-бла бла они все ответить числа включая вот эти вот вот это дорогой тунец. сейчас лежит у вас целиковый вы запакованы за пломбирной упаковке. сейчас его достану разрежу Сегодня. И он будет в 24 часа. Где здесь а, описание суши? Вот описание нет. Опять, опять же, да, маркировка? Ну, состав. Состав, Со состав Ничего состав. нет. Не... Может, у нее аллергия а на это? то, что там есть. А. На рыбу, например. Вот, просто. Вылейте, как они называются-то, икру выходит? эту. с вами договорились, Марина. Я договариваюсь, да? смотрите, я даже очень договариваюсь. Это, опять же, за товары, которые у меня будут чистить. Одну пудельку возьму, хотя у меня И, при том, и при том я договариваюсь, да? За то, что вы обиделись на другую? Сторону. Да, да, да. Я, я буду... Вы понимаете, да? Вообще надо выговор такому сотруднику сделать. Вы, вы уже понимаете, да, что на данный момент, да, я не готов для за весь магазин договариваться. А вы вообще не для... должны договариваться за весь магазин. Есть директор, есть заместитель директора. Да. Они должны этим заниматься. Но тем не менее это делают. А потому что они возложили а, на вас а свои обязанности. Да. Ну, вот я тем не менее это делал. Но, в это... Деле, это очень много, но... А это, знаете, да, сегодня то, что мы... Давайте а, так. Сняли. А деле. вот это все можете добрать? Ну вот видите. А да, вот, вот это и вот Я понял. Ну, тогда мы не поговорим. А какой-то это был? 116, да? 116, да. Здравствуйте, а можно вызвать сотрудников полиции? Можно. А, а, адрес улица Саушкина, дом 116, магазин Перекресток. Что случилось? Реализация детского просроченного питания с истекшим сроком годности по статье 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Вы на месте будете ожидать? Да, на месте. Фамилия, имя, Яковлев Кирилл Викторович. Все направляю в полицию. Спасибо большое.